Ребят, всем здарова, я наконец-то прошел этого босса, мистера Саншайна. Будет серия называться «Прощай, мистер». Ты думаешь, что меня что-то основит? Да сдох ты уже наконец, блин. Хоть на видео не видно, но игра жутко лагает, честно говоря, на видео. Сейчас... Это видение для слабонервых, короче. О! Нифига себе! Щеколова миссер, совершенно блядь! Миссия 1079 сами деть выполнена налика на 12500! Район захвачен The Mills. Район захвачен, ежедневное поступление 15, 16 и 45 районного во владении и Так, открыто, Ниндзя! Вариант внешнего вида банды. Ниндзя теперь доступен. Водить в меню изменения банды в версия святых, чтобы внести изменения. Ну... Так. Это чё? Это... Это не убейщик? Не наш убивщий?! А -а -а -а. Ммм... Блин, а, Я так думал, что так хорошо хотел, чтобы это был наш убивщий. Это хотела, чтобы... Сильно! Так сильно хотелось бы, это был нашим убийщим. но не, ну, сюда пришли эти люди с уль ультра. Зачищать это. Очистка. Короче, я убил... Мы с вами.. Короче, что я говорю? Мы с вами убили мистера Саншайна. Я не думаю, что на этот завод еще кто-то покусится. Но в ближайшей серии, так скажем, 5 или 15 или 10 или 20. Так, сюда... Нет, здесь мы были. Сюда заходить с вами не имеет смысла. Сюда зашли мы. Дэм! Чёрт! Ну, с вами мистер Саншайна, блин. Запердохали, запердососили. Короче, говорите как хотите. Мне всё равно. Предлагаю вам со мной сейчас прогуляться... Ой, блин. Это... Извиняюсь. Так, это... Тут нифига никакого нету. Транспорта. Занимать спором, говорили они, будет интересно, говорили они, будет весело, говорили они мне. А то, что у меня одышка в этой игре, а, в этом они не учли. Нет, даже не то, что у меня одышка в этой игре, а у меня просто по жизни одышка. Па Папапапам. Тут есть страховое мошенничество, кстати, миссия такая, так называемое «Страховое мошенничество». Да, страховое мошенничество, и в этой игре тоже есть страховое мошенничество. Как поживаешь, доктор Рэймон? Голос очень лестно, а мне тебя оказывалось, как врач. Тот трюк, который что-то провернул, отравил и возрешил его. Прости. Не волнуйся, он просто урод. Я надеюсь, ты сможешь сделать такую же херню со страховкой для меня. Ты же сказал, что Гонсалис в тюрьме, или что? Ты хочешь то, что даже? Подумай, что можно сделать так, чтобы ты бросился под машину. Старайся поудобнее. Чё? Причиняй тебе вред, чтобы заработать авторитет. Аэропорт. Так. Аэропорт, так. та так так так -та там. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Гоу. -пам. Машина называется гоу. Прикольное название, кстати. Называется вперед. Или иди. Или let's go run, гайс. Крепость. Ну.. Не, ну, на записи она, конечно, никак не играет, а вот, ну, в обычной жизни, в обыкновенной, то есть. В обыкновенной жизни она очень хорошо даже играет, я вам так скажу. На записи это ни, нифига не так. Мне не деньги нужны, мне авторитет нужен, ребятки. Блин. А у меня один авторитет оставался и вс, я дети и сам где прошу. Крепость открывает весь район для тебя. Энканту ah. район называется. Вспоминается.. Saints Row, Get Out of Hell. Там такой же примерно было миссия страховое мошенничество, да или третья, или четвёртая. Там тоже были страховые мошенничества, но, точнее, в вообще не было страхового мошенничества. А в Get Out of Hell было, и я даже не знаю, я вроде не помню, но вроде в пятой тоже было, как мне кажется. Аэропорт, аэропорт. Получи страховку, короче. Было название так написано. Get out of hell, короче. Да и в третьей тоже было написано. Тоже сказано, то же самое. Получи страховку. Не, ну, тут вы, ребята, реально должны это просто были увидеть, что тут, эм, персонаж, такая парта лица. Честно говоря. Э, не небань от прохождения всех этих игр. Так. Да. Ч, сенсор второй? Ай, блин, на этих ваших дорогах так ам. Попытайся не сломаться на них. на них не раскалечиться блин друг попытайся попробуешь если попробуешь ты не покалечишься то ай. nice work мило что реально похоже на милую девушка потопчить по мне давайте Сейчас, извиняюсь, ребятки, меня зовут. Сейчас, извиняюсь. Чего? Ну, реально, ребят, извиняюсь, короче, мне пора кое куда идти. Режим адреналина включен. Эй, где машина? Вот так всегда, когда нужно, чтобы машина поехала, ее нету тут, рядом. Эй! О, вот. Машина. Давай! 25. А, да черт ты! Не могу же я пройти мимо, а? Ну все, на 38 справился. И в итоге не пройдено Первый уровень провален 500 тысяч. Ну, нужно было 500 тысяч у меня, ну, вы сам понимаете, здесь 20 тысяч, 1050 тысяч, короче. Давай, бери, давай, давай кувалду Слишком просто. Слишком просто. Начать на кувалду. Сейчас посмотрим. А, ну, пхил нападают. Так, стопа. Ну, пхил-то чё за район? Так, я тут, так. А. Не, ну, сюда я должен поехать быстро. А, ну, пхил нападают. машины так называется марка не я сам это придумал это в игрушке тут название марки машины это сами хотят вернуть себе нупхил поэтому я еду их разваливать так скажем разбивать в пух и прах собственно район то маленький небольшой но Небольшой такой маленький район Нупхил, ну он все же нужен, как бы, для того, чтобы я там что-нибудь делал. Нужно же, чтобы я там что-то покупал, ну, что я, чтобы что-то я продавал там. Нужно же для чего-то. Встречная полоса, миллиметраж, встречная полоса, встречная полоса. Миллиметр миллиметраж, миллиметраж, два.. нужна ваша машина самая прикольная работа это было где я это Можешь повышать свою сильность нужно покупать одежду да знаю я, что нужно покупать одежду повышать свою сильность это самый ненужный честно говоря совет ну спасибо Три миллиметража, авторитет плюс двадцать. есть сами хотят вернуть себе райончик. Быть лейтенантов банды. Так, убито лейтенант. А, не, не, не дети сами дети, а Ронина, что ли? Вы попали на разбонки банд. Ронины против святых. Это простой обычный Ронин, обыкновенный. А, вот и генералы тусуются. Вот и собрание. У моего дома, который продается, который я купить хотел, честно говоря. Вот купил бы, вот сразу, были бы, то, было бы только время. Да и желание. Да. Авторитет 240. Не, нужно. Нужно купить. Не этот дом, не так. В А не, я привык, что Целься на В на правую кнопку мыши Н Да, на правую, на ПКМ На ТАП так А я должен вот сюда вот приехать? Не Этот район мой, Ройны, отхватывают. Дед, ты чё такое сделано? Я вашу машину реквизирую. Мне она нужнее. Карша. Кар-кап-шу. Шей. Убить лейтенантов банды, Ронины, ёпал. Дед, ну на кого я положился, а? Сам подумайте. Ай! Ёбану, боже. Воробек. Так. Найфер. Бинго! Бинго! Спасибо, ребят. Вы супер. Вы лучшие. You are the best. The best. Просто за бест. И все. От святых от тройных тут не останется ни одной буквы Р. Я должен пойти немножко в укрытие, спрятаться, отдышаться тут. И все. Восстановить, так скажем, дыхалку свою. Этот район для меня очень важен. Да, алмазный лед. <coughs> Куплено 500 баксов. Не нужно в эту машину садиться, она скоро взорвется. Спасибо, ребят. Вы святые, которые мои, вы за бест. Вот реально. The best. Ой, извини, сори, друг. Я в тебя выстрелил случайно. Ну, знаю, что бьют, а но... все же. Спасибо, друг. Ты мне очень помог сильно. Начну куп за пять Ага, куплено двести процентов товаров. Скидка. Неправильно, девочка. Еще подобрать трое из пяти. Блин, вы меня задрали уже, роны, реально, задрали, достали меня уже. Я буду, наверх треть проходить и вам буду говорить. Все шутки смешные, что там будет Потому что Пятая лично по мне ну, Потеряла весь свой шарм Шик и блеск Так, сейчас Ройная, вы где гадины Скотины Скотыны щи Вы где, вы где скоты Скоттсдейл, блин, где ты Кувалты, пистолеты Пэ -пэ Те скотыны эти. Я не вижу просто. Ну, может быть, они снизу как раз-таки. Как раз-таки снизу, наверное, они и есть. Тут нету их так. А может быть, в старом стилпорте? Стилвотере, точнее. Скорее всего, да, реально, нигде тут сквэр под Square центром Или где-то внутри Square центра Блин, да я бегу, бегу, бегу, бегу и споткаюсь прямо и тапчу теряю, блин. иронный иронов сейчас нужно будет побеждать так это мой район понятно мне бан. И сейчас и сюда прибежать надо, сюда надо прибежать. Нет, не не нет Вот сюда вот надо прибежать, и вот сюда вот, и поставить точку маршрут на Enter. Ну и все, назад надо, короче, назад. Бульк. Воевик прям, патроны для пистолета, ппхи есть. Для калаша, есть патронов, 99, точнее 107. Это справа, это выносливость персонажа. Вот, не качаем мы её. Она... Выносливость у персонажа должна быть. Ну, собственно, это ультра. А мы вроде в ультре с вами не состояли никогда. Да и тем более мы против ультра, поэтому... Джонни должен был этим вообще заниматься А не я сейчас Ройны На Джонни Гетти На самди На Шаунди На Перси вроде бы эти Как это там ну, Медвежатники Я пока что буду их звать так Потому что я не помню задние банды Я помню только Ройны самди и А вот эти вот я не помню Сейчас говоря не помню Весь мой город разлез на несколько группировок. Когда они призвали в одну, мне было очень весело интересно, что ж там такое происходит, что им нужна потрелась моя помощь. Но. Ну это маленький район, собственно, поэтому.. Так, а где два ли... оставьте лейтенанта, генерала или генералиссимуса, или блин, лейтенантиссимуса. Дети, остальные два. Либо. Короче, либо они сверху, либо они где-то снизу. Не, где-то. скорее всего, где-то тут. Где-то сверху этот лейтенант, которого я искал. Убийство одним ударом. Неважно. Ой. Ну вот, ну вот об этом я и говорил. Образ тряпичной куклы. Остановитесь! Ребята, остановитесь! Я вашу машину реквизирую. Ага, по берму. Рещено в Калифорнии. Супер Экслоу! Не, я этот магазин купил-то. Ага, купил. Не справляются наши. Поэтому мы поможем. Все, освободили район. Защитили налика. Ну, немного, но все же Нужные денежки-то, а? нужны наличные. было возьми взять так урбан в две руки а, не мне все же кувалда больше нравилось тут полицейский был так стоп а на тап так куда дальше ехать здесь ронины это крепость так весь этот желтый район будет наш потом вот блин поехали-ка мы пожалуй с вами вот сюда вот так Поехали камыка -ка вон туда, Вонка. Первым делом. А потом можно будет продолжать с этими детьми сами деть. А потом. А, вспомнил, как там миссия называется. Банда называется Медведем, братца, точно. Забыл так. Тут три группировки. Четыре группировки, если еще считать святых. Четыре тут группировки, если считать святых. Ройны саймди, брат, свои святые. Эй, ты что снимаешь, блин? Девушка, девичка, вы чё снимаешь? Ты чё снимаешь? Так, так, сейчас, чем мы проходим так? А, нужно в другую крепость, в эту сторону. Ну да, в эту сторону тут крепость Ройных рядом. Тем более, можно пройти. Ай, больно. Черт, черт. <Слых> Начать крепость Ролин, ага. Смотри, институт научных инноваций Ультра. Здесь постоянно толкуются школьные экскурсии со всего Утра. Но институт занимается не только наукой, где козлы получают кучу денег с порнушки. Если перерез капель, то возникнут серьезные проблемы. Уронены, музей естественного сознания. Идите в северном помещении. Если у них тут реально окажется порнушка, то я за себя не отвечаю, я за себя не ручаюсь, ребятки, если тут реально окажется порнушка, как в Saints Row 4, я думаю, что там какие-то файлы у всех людей. А у них там, блядь, порнушку. Ага, смотрят. Арабы, блядь. Смотрят порнушку, блядь. Здесь Ронин один. Здесь Ронин вторая. Здесь э, Ронин... Ронинов только двое, что ли, был на этом уровне? И всё. Чуть, ну, то ну ребят, ну так скучно. Ну, не, ну скучно. Блядь. Тут Ронин, м эм... Может быть его по... Куба, <смех> <смех> Не поднимайся. Еще плюс сотни. По сути, эвакуатором, чтобы перегнать машину. Так, где эвакуатор? Уничтожьте серверы. Серверной. это практически якудза, так? Ай, блин. Ну, вот, с вами начал тут разглогозиться, как умели. Угу. Так. Так. Так. Лучше вот это вот взять. Ищите всерж... всерженное помещение. Реально, в Сенс 4 было такое задание, самое первое... Где там эти смотрели парнушку, Как его там? Арабы! Да, арабы. Вспомни, как называется расом. Арабы смотрели тут порнушку. Синсру 4. Это мы уже были, точнее, когда мы становились с вами, ребята, королем Америки. Короче, президентом полноценным президентом Соединенных Штатов Америки. Блин, да они не помирают с первый раз, что ли? А может быть, всю серверную разгромить просто им? Нафиг, а? Может, реально им всю серверную разгромить? чтобы таким больше греховным делом не занимались, а? Никто не имеет права этим заниматься, кроме меня. Понятно? Вам всем надеюсь. Понятно. Вы все, наверное, поняли, что никто греховным делом заниматься не вправе, кроме меня, конечно же. Ты греховным делом занимался? Китаец, блин, ройным, блин. Записывали тут порнушку. Ага. Я так... Сильно не рад этому, честно говоря, так. Я знаю, что миссия будет веселой. Ай, блин, оглушила, черт. Ну. ну, вы видели, вы видели, блин. Никогда не знал, что эта миссия будет такая веселая, честно говоря, вот реально. А может быть это кувалдой разгромить эти сервера? Я буду только за женщину играть сейчас. Это будет во всех частях Сэндс Роу. Пер... Нет, в первую я не проходил, потому что не знаю ее. Не знаю вообще. Она выходила эксклюзивно для PS1. Для PlayStation. Вроде как. Эксклюзив. Привык, нажм. Привычный нажимать, честно говоря, на контрол. Хотя бы дал мне секунду, чтобы перезарядиться. Ага, спасибо. Осталось восемь раз перезарядиться и все, так. Узишки, узишки, узишки, узишки. Вы тоже виноваты. Я думаю, что я всех на этом уровне уже убил. Потому что вот так вот сейчас вот все, реально, ни одного вот не осталось Ронина. А нет, в итоге остались еще Многие. Я немножко восстановлюсь, тут хорошо побегу пока что. Ну, как минимум 80% населения Китая мы с вами убили, ребят. Это если в Ройнах считать. Не, ну я, конечно, люблю азиатскую смотреть иногда. Ну... Направляйте к дверям. все Я, короче, уничтожил вашу студию... Не <coughs> извиняюсь, хом-видео. Хом-видео студию. Уничтожил. Уничтожьте усиление. Так, какие течи усиления? Так, какие еще у них там усиления? Нифигашеньки, сказал Яшенький. Извините, дама. Вот сейчас я реально не смотрел. уничтожил усиление бандитская машина с yes. рукопашная с yes. ронин музей все сознание выполнен налика 2000 Рейн захвачен Хам... хамболт парк рэн во владение 17 копти Ежедневное поступление 500 баксов извиняюсь женщина Извините меня. Так. У меня 5 тысяч. Есть. Так, а могу ли я эту кафетерию купить? За пять тысяч как раз-таки под прожаренные гамбургеры. 5259. Ну надо же развивать бизнес, а? А то я буду играть, так не развив бизнес. Нужен же? Реально, ребят, нужно развивать бизнес. По маленькой хоть. По маленькой горошни. но надо развивать бизнес. Больше денег будет капать нам в копилку, в эту. Вы сами потом увидите, как много их покапало в то место, где копилка, где я коплю деньги. Вот, вот это вот, справа, справа сверху, где написано 259 долларов, пока что. О, флиртуют. Ну, хорошо. Ну, хорошо, что флиртуют они. Ага. Хорошо, что они флиртуют, а они курят. Так я же вроде бы уничтожил сами. самедийную корпорацию. Самедийную корпорацию сигарет. У Самеди вроде были самые лучшие сигареты, если я ничего не путаю. А я могу что то путать. О! Спасибо! Брат, подогнал мне тачку. Спасибо. Так, так, сюда сходили мы, сюда нет. Сюда нет. Здесь не надо так. Где мы еще не были? Так, тут мы вроде бы с вами отвоевали. Сюда можно миссию пойти. Вот на эту миссию... Надо вот так вот сюда вот побежать. Жаль, что это не четвертая часть или не третья. В четвертой части и в третьей можно было себе эту машину вызвать, а тут сейчас нельзя. Или можно наоборот, когда полностью город станет моим, когда и ультра не будет. встречке авторитет стоит плюс 13 так э этот город под ультром находится ультор Огроменнейшая такая корпорация. Я бы на самом-то деле хотел бы жить, если бы... У нас в город под ультром находился. Я себе... Уровень набиваю, левел вообще -то. Ты святой, тебя не трогаю. Так, стоп, а этот магазин... Я могу его купить или нет? А, а это стрип-бар. Не, ну тут даже можно просто не знать английского, понять, что это стрибар или место, куда нам пока не надо. Васаби ворастик. Вот так вот всегда, когда нужны лимузины, их не найдешь. когда они не нужны, тогда их... Пожалуйста, Ванёк, а у нас есть лимузины, спасибо, блин. Когда они нужны, их нету, когда они не нужны, они... Вот мы где! Ты должен начитаться перед, перед бандой, что я завалил этих Сами Самиди для меня. Это Сами Ди. Не Сами Ди, а Сами Ди. Это что, с Ронинами сейчас миссия? Стоп. Если это сейчас миссия с Ронинами, то будет спасибо, но будет очень жестко, Потому что я сейчас знаю, что Гет будет делать не. <клышко> Нет, гонки не надо. Гонку не надо. Не нужно. Я как-нибудь уже сам так. Метрош один, метрош второй, метрош третий, четвертый. Трюкфейс, <клышко> трюкфейс. Так, стопа. Нет, надо на тап. Так, нажать. Нет, это стройными миссия. Это. Я знаю, что на этой миссии будет, поэтому спасибо, мне не надо. Спасибо очки. Вот, пожалуй, мы грязным ситлем. Пока что будем подработку эту сделаем. и, А потом, пожалуй, потом купим это себе жилье. Я обожаю эту подработку под названием грязным ситлем. Вот реально, вот обожаю ее, блин. На Е. Обожаю. Мне деньги не нужны. Мне нужно только авторитет. Слушай, надо сделать это быстро. У Стефана сегодня будет вечеринка, я не намерен ее пропускать. И так делаю. Я пытаюсь продать поместье на этой территории. Уже месяц, но никто не берет его. Цена высоковата. И что мне с этим делать? Ну и кузен управляет мусоросборной мусоросборную компанию. Я думаю, можешь взять у него один из грузовиков, покатать по крестям, Ну, ты понимаешь. Ты прав думаешь, что люди захотят покупать дом, когда будет течет говно? Очень тяжело не делать так в Силуотере. коричневый цвет он такой красивый хотя я шучу, конечно же, я шучу, ребят кому может нравиться коричневый цвет особенно в таком цвете Давайте, люди, сделаем это... Хорош на меня дешевить ехать. Короче, я вас ненавижу, ребят. Милиционеров see, я не люблю. Ну в какой еще игре? В GTA 4, что ли, вы сможете поехать по улицам, обвозюкивая всех в говня? а? Ну реально, в какой еще игре вы сможете это сделать, а? Только в Saints Row. Спасибо, Saints Row. Не знаю, может быть вторая, может быть третья. Раскрасьте особняк. Ничего лишнего, просто бизнес, спорт-бизнес. Ну, Все, подработка окончена. Вас убили. Подработка миссии 1 провально Повторить подработку на Enter ну можно. Или на Escape выход из подработки. Неё ж, что я делаю, ребят? Может, че полицейск тут ментов раскрасить, а? Площадку, а я, да, я не смотрю, извините, на здание. Sorry guys, sorry girls, я не смотрю на задание. Это самая потрясная миссия из сил, что я видел куда-либо в Сенс 2, в Сенс 3 там. Я больше половины сделал уже Где вы еще, в какой вы еще игре сможете разукрасить все в говнянный цвет такой? Так, раскрасить, стройплощадку площадку и все. Выполнено грязный титль уровень 1, на наличный. 100 авторитет плюс один уровень. 5000. На Enter далее. У вас достаточно авторитет, чтобы выполнять другие миссии. Ну бы так быстро разукрашивалось бы как это святые отойдите немножко я ваш король еду блин босс едет вы ч ⁇ не видели или вы ч ⁇ не бачили что ваш босс едет тут на говномете Вы чё, не бачили, что ваш босс тут едет на говномеде? Сейчас ему придется поливать эти дома дерьмом. Я могу продолжать э миссию роненых Уже как одну... Одну минуту как назад. Я закончил одну миссию, и мне за это пришло столько много Три, мне семьдесят Все, миссия прошла. Пройдено. На отлично. Второй выполнен. Плюс 250 авторитет. Плюс второй уровень. Или не на первый на конце. У вас достаточно вторчать, что выход из подработки. Выход из подработки. Ага. Так. Грязный лет самая лучшая подработка на свете, а. Вот реально, ребят, самая лучшая смешная, самая лучшая и самая смешная подработка на свете. Наверное. Мне еще не доводилось видеть никакой другой подработки такой же смешной, такой же рж ржачный, как грязный мститель. Выйди из машины. Этель. Мозг выключен, ну потому что я собственно сам так пожелал выключить мозг в настройках. Ну. О. Мисс Так... Так, Ронины... Миссия... А... Это... Выш-экскорт... Это... Братство миссии Святые с Третьей улиц, Так... Так-а... Так-а-так-так-так... -так -так. Где жилье? Тут-тут-тут-тут... Ну и тут два дома... Магазины, подработки, крепости. Эм, так, крепости, вроде бы, ну, тут только святые можно встретить, стрит, крепость. Миссии, братство, миссия, вот. Тут миссия детей где тут... Нет, первым делом детей саммеди, пожалуй, выполним. А потом уже можно будет за рольных браться. Потому что, ну... Мы, по идее, очищаем с вами этот город от, эм, от всех шаек, клеек, бандитов. И мы должны стать с вами тут главарями всей этой преступной организации. Организованная преступность, точнее, блин. Какой это там организация? Преступности организованной? А, тут закрыто. Этому тут проект открыт. Не, ребят, это что, какая-то медленная. Через чур, как мне кажется. Так, я лучше вот эту вот возьму, вот. Возьму вот, вот эту вот. На заложник скрылся ну и все равно мне я быструю тачку сумел себе взять ай блин ⁇ жку район практически наш ребята миллиметраж не засчитать ну потому что я не умеет ражно сделать 3 так 4 так 5 Не, ну реально, похоже на мой город. Если со стороны это глянуть, то да, похоже, э, именно этот район похож на район моего города, в котором я живу. Если так посмотреть, с одной стороны, а с другой стороны, то этот Шивилктон, нет, Сансингер, Сансингер вот, Сансингер, похож немножко на мой район, чик. Ой, детей самди, так, тут выполняем, что последние миссии детей самди и крепость будет нам доступна, наверное. Спортом занимаемся, Шаунди, значит. Ты, ты думаешь, там? вода... Коп и силен порт мне кровь. Займись-ка своим делом. Я удивлен, что ты можешь больше пяти минут, не выливая остатки легких, не выплевывая. Я пол на сюрприз. Тогда удиви меня, расскажи, как ты прикончил генерала. Эта тварь всегда раздержала на лимузине. О, да. Я думаю, самый легкий способ это и найти его, присмотреть опти... наблюдение полицейского участка. Не уверен, что это самый легкий способ. Это не самый легкий способ, но точно самый быстрый. Ты что, под кайфом? Я и сказала, что буду начинать не буду начинать с тобой. Окей, тогда ты подберешь с камеру на слежение. Да. Я тоже так думаю. Пошли, босс ха Ну уела, бля. Уела, мать. Не будет, надо, найти какую-нибудь маскировку. Найти ремонтника, так. RimWorld нужно посетить, так. Римворд. Надо посетить, так. Едем, проезжаем. Ультрдом, ультрдом. Ультра. Ай, блин, я проехал поворот нужный, ну. Ну ладно. Поеду тогда по этой дороге, чё. Ай, блин. ёшкин кошкин. Шаунти. Извините, ребят, ну, я вообще любитель водить в эти. в этой Saints Row 3 обожаю просто делать это, водить машину. Saints Row 3. Во второй. Я обожаю, блин, это делать. В Saints Row 3 я тоже люблю водить машину. Просто невообразимо не, не, не, не как. Но я и очень сильно люблю водить машину. А как же грузится, но долго.. Да. Обожаю просто водить машину, блин. В Saints Row 3. Да и во втором, и в четвертом.. Обожаем ли этим заниматься, поэтому я не нанимал тебе водителя, честно говоря, личного. Я такие не нанял. Никого не нанимаю себе. Ни в Saints Row, ни в, Row, ни в реальной жизни. Эх. Saints Row 5 должна была стать успехом коммерческим, но она стала только провалом, как мне кажется, Валишин. Вы обделались. Вот реально, Saints 5 должна была быть коммерческим успехом, но она стала провалом, провальным. Потому что, ну, сам, короче, понимаете, ребятки. Мисс Бич. Блич. Ремонтный вен. Нападите. Это как в третьей части, что ли, тоже. И в итоге, наверное, окажется, что это не один тут минивэн, который нужно устранить. Так? Он уходит, блин! Он уходит, ёшкин-кошкин. А я не могу его... Не, мо не развернусь. Я не вожу. Я не водила, короче. Я не умею водить. Тем более. Я водить-то не умею, по факту. По факту, получается... Та... Отстаньте вы от меня, ульторовские полицейские. Все равно поз позже с вами буду разбираться. Ага. Урон Вену. Он уходит. Мини Вен. Фургончик, блин, уходит. А, -а, -а. Ультуровский, опять же. Мини Вен ультра. Ультуровский мини Вен, Мы с ним так сталкиваемся уже очень много. Раз, бря, ре... А если бы реально вся жизнь была бы как игра, то я бы сказал бы, фигу с маслом вам, но я... с маслом соседей, но, но только не Saints Row 2. Не, ну хотя много миссий добавилось с прохождение мистера Чизера, когда он в не только начинал играть Да и тем более это Ольги Шейн добавилось тоже Прохождение этой игрушки А я ч хуже Ребят я чё хуже или нет или нет, а или либо нет либо нет. Я чё хуже, ребят? Это на первый взгляд Ультор это компания по пошиву одежды. Она а взгляд такой взгляд, он на не компания по пошиву одежды Ультор это а... фи какая большая огроменная жирнющая длиннющая корпорация просто. Как мне кажется, ребят. Силвотер видео репаблик. Репаблик. Репаблик. К. Репер, точнее. Репер. Силвотер видео репе... Ру! Чёрт. Он же в меня врежется сейчас. Не, не врезался. Неже в него врезаться, а? Прикажете. Самиди. Ничего надо сделать так. А. Так. НРЖ Эн... В8. Так, куда ехать? Везите, припаркуйте его на пальце Так идет этот комбинезон. Если выложишь это в своем влоге, я тебя убью. Тебе надо получить похвалы, Так что мы не собираем камеры и все в шоколад да? не Саш просто раз Так, стоп. Я не, я посмотрю, где все же. В другую сторону. А, в другую сторону. Какие-то пацаны тут. Цветы, что ли, блин, тут обставили свой, свою тачку, блин. Ну и вс. И вот с этого момента в стил уотере и вообще в стилпорте в этой одежде в фиолет выходят заключенные зеки, которые сидели. Или сидят, или будут готовиться сидеть. Какие-то два дебила. Это сила. Да, мы, конечно, два дебила, это сила. Я вам честно говорю. Заходите в полицейский участок. Так, на Е выйдем. Причем, убери перепушку У мастеров нет оружия. Я... Е... Проверьте в регистратуре. Дратьте, дратьте. Пушку убери, Шаунди. чтобы поговорить с клерком. Да прошу а от чем я могу вам помочь? Так, значит, э, там что-то сломаю, и мы пришли починить компьютер в комнате наблюдений. Здесь все, Да, что-то не так. Станция слежения уже сломалась за заключенными фото фотопавильон на четвертом этаже. Так. Ну, спасибо, спасибочки, спасибо, сипасибочки. Так, фотопавильон на четвертом этаже. Так, это конференц-зал. Я не знаю, где тут фотопавильон на четвертом этаже. Так, это лестница на второй этаж. Это лестница на. Это третий этаж. Фу -фу -фу -фу -фу. Я устала. Все. Это четвертый этаж. Ч а чё только я? Я же вроде бы оружие уже убрал. Окей, дай мне минутку. А сейчас в полицейских участках в основном бронированные стекла, а у вас что-то в силотре там не бронированные вообще никакие нифига. Спасибо, спасибо, что меня сразу не спалили. Спасибо. Лун. Пока все хорошо. Ну пока все хорошо будет, ты делай, давай свое дело, Шанди. Я пока что не знаю, что с этой игрой не так, но они меня практически... вот сто процентов сам в начале взломали, меня. узнали, что я не видео пришел и ремонтирует, не, не видео реперя, реперить пришел. половину сделали ага калаш поменять на 40 ntr офигеть как же мне это не надо ребятки я не хочу калаш менять на какой там 40 ntr пи x, x, -T -N x -T -N -D. шаунди ешкин корт ты скор там чуть-чуть вот я хотел спросить Ты с там ты готова еще чуть-чуть Мне что-то что о, посмотрим, так что это за такое? А, так это это? Показывай! Давай, Шанди, ну бежим, чо? Я прикрываю тебя. иди, Идем. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Быренько, бежим, бежим, Быренько, бежим. Быренько, Быренько, сбегаем, короче, отсюда. На, топор, Так. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, Улетаем. А, не, Шаунди она за мной бежит, да. А, это конференц-зал, который я первым делом увидел. Заприметил, точнее. Это офис 102. Конференц-зал, в лукер-рум. Так, интер Public relation. Детка, ты будешь моей. Когда я тебя возьму? Сила, наверное. Может и не сила, а может быть и славащим. Отнесите оборудование в укрытие. Так, верните оборудование. В укрытие. Так, Шаунди бежим, Шаунди, бежим сюда. О, не, не, не, не, не, не, не, не, не, был на этом грузовике именно не, потому что... не, не, меня бить, избивать, себя убивать. Меня хватит меня избивать. Я не виноват, что у меня миссия такая. Я не виноват в этом. Ребята, я не виноват в том, что у меня такая миссия, блин. Я не виновен. Короче. Не, если бы я был бы виновен, то я бы сказал бы, я виновен в том, что у меня такая миссия выдалась. Но... Да черт! О, нет, придумал, что надо, ай бур, Сделать. А! -а, -а, -а, -а! Да черт! Раз Gerald, повторить, КТ с контрольной точки, ага. Заглядите в полицейский участок. Так, я полностью безоружен сейчас. Был бы я хоть чем-то вооружен, У меня нет пушки. У меня нету пушки. наблюдение боже здесь всегда что-то не так станция слежения вверх по спасибо на фото фото павильон на четвертом этаже так а где тут Чё тут так это сюда это когда им быть моей камеры наблюдения телевизор я когда нибудь его себе закажу Не, не, в смысле не в реальной жизни, а в смысле в этой, в игре Я когда нибудь куплю тебе телевизор Шаунди, иди сюда Давай. <свеч> я пока я перезаряжал, он сумел напасть. Ну давай Они сами сценаристы этой игры решили Аишу вывести из игры, потому что ну алё А мы можем? Мы можем, да! Мы могм, мы могм! Это же наш продукт, игра Saints Row, ну наш Поэтому мы, мы хотим, мы могм Аишу вывести из игры. Если, потому, потому что если бы все бы эм, Saints Row во второй части, точнее, вы не вывели бы из игры ее, с помощью Ройнов, то не пойми, что было бы в третьей, в четвертой, их бы вообще, бы, наверное, частей этих не было бы, как мне кажется. Они помирают сейчас одного выстрела в голову. Готэм. Готэм вспоминается. Бэтмена хочу. Бэтмен, Архем, Сити или Ориджинс, не знаю. но что-то не вспоминается, короче. Связано с Бэтном. Не помню, с каким... Первым или вторым, но или вообще не с Бэтменом, ну все же Шаунди, ты там что, ты там скоро Слом Сера осуществится? Эм, не скоро, видимо. Еще чуть-чуть. Она сказала, ну сказала чуть-чуть, значит чуть-чуть. Если yes. Шаунди так сказала, что еще чуть-чуть, значит, еще немножко. Вы собираетесь покинуть Шаунди, что ли? Да нет. Шаунди, она моя братушка, блин. Короче, с пистолетами будет полегче. Как мне кажется. На крыше должен быть вертолет. Пошли. Шаунди, давай, садись. Ёл-пал. Ультрасосы. Там ФБР, блин. Ёшкин-кошкин. Шанди, беги за мной. Я помогу тебе. Тут что-то ультра, что-то типа ФБР, так? же виноват, блин. Шаунди! Бежим! Ну, блин, ну, Шаунди, ну, чё, ну, бежим! Блин. Шаунди, ну, блин, бежим, бежим. Шаунди, ну чё ты, ну чё ты делаешь, блин? Шаунди, детка, ну бежим. Сто. мне нужно... Блин, ну, ребята, вы чё, совсем офигели что ли, а? Ай, блин, черт. Шаунди упал. Да, не, на самолет на вертолете было бы эффектнее, но я предпочёл лучше на этом, на джипе, на пикапе ультра выехать. О, бронин... БТР, блин, ультра. БТР. Миссион бич. Да, тут я согласен, конечно, с этой игрой. Миссион бич. Полнейший бич, блин. Вот реально согласен с игрой. что миссион полный бич. Отстой. БТР ультра. Отпусти и забудь. Вместе с нами песню пой. Эту. Отпусти и забудь. Ай. Ай. Шаунди, шаунди, шаунди, ша... шаунди. Шаунди, ёшкин-кошкин. У вас есть... Да блин, да Блин, Бобин твою мать, пробегов. Тут, вот давай вот сюда, вот шаунди, шаунди, шаунди, шаунди, шаунди, давай сюда. Здесь, поехали! В этом Ронинском автомашинке Ронина в Скай. Поехали, поехали, поехали, ехали, ехали! Мы ехали, ехали в соседней селу. Не уехали, не доехали, блин, переехали на нас.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 Черт, я иди не могу понять, где шаунди, я её не вижу. Да, Твою ж мать нафиг. С контрольной точки, ага. Сойди в полицейский участок. блин. Это реально, какая-то конечно была в этой. Ладно, короче, ребят, давайте. Всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. Сейнс. Роу-2. Пока-пока, ребят. Я пройду эту миссию сам, но позже, потому что я реально не могу тут. Ладно, короче, ребята, всем давайте всем. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Saints Row 2. Пока-пока. Это реально было как-то конечно, я ч не понимаю, блин. О, уже час.